24 часа это время за которое планета делает оборот вокруг своей оси и 24 часа это время за которое ты можешь изменить свою жизнь продуктивность это ключ к успеху никогда не жалей себя и не старайся успокоить себя отговорками типа я сегодня сделал достаточно или о боже я так устал Сутках 24 часа и солнце светит одинаково для каждого люди делятся на тех кто успевает все в этой жизни и на тех кто пользуется отговорками если у тебя достаточно времени чтобы смотреть сраные сериалы это есть твой главный диагноз иди и делай никогда не оправдывайся тем что ты устал окружающие успеют тебя пожалеть всегда главное чтобы ты сам себя не жалел делай делай и еще раз делай и только вперед